И всем привет, ребята! Вы на моем канале, Адикса. И сегодня мы будем очисткой компьютера заниматься. Итак, погнали! Итак, вообще первым делом мы, оптимиз... мы должны оптимизировать компьютер, там еще что-то. Итак, чтобы это сделать, э -э вам надо запустить вот эту утилиту. Запускаем утилиту ждем не нажимаем два раза итак ссылка в описании на программу Итак, когда вы зашли в программу вы нажимаете проверка здоровья нажимаете начать и программу которую нужно закрыть google chrome нажимаем закрыть Итак, ждем. Итак, нам говорит программа, то что ваш пока немного не в форме. Мы обнаружили несколько проблем. Нажимаем кнопку оптимизировать. Он говорит, что теперь ваш пока чувствует себя суперзвездой. Теперь реестр. Очистка реестра. Нажимаем поиск проблем. Ждем. Итак, через одну секунду будут все проблемы. Итак, он обнаружил 18 проблем, нажимаем посмотреть, нажимаем нет, нажимаем исправить или исправить отмеченные, я нажимаю исправить. Я исправил все проблемы, нажимаем закрыть и нажимаем поиск проблем ждем, если он охладит еще какие то проблемы обязательно их отчищаем вот он нашел еще две проблемы даже 4, 5 делаем все так же Закрыть. Итак, нажимаем вот сюда после того э как бы нажимаем вот сюда, и он говорит вам обновите драйверы, вы соглашаетесь, в этом ничего страшного нету, я драйверы обновил, ничего страшного не прям все было нормально, итак, есть тут еще пару вкладок, инструменты, и также нажимаем инструменты и удаляем те программы, которые нам не нужны. Например, Java, например, Cortana или т.д. Например, Roblox. Тут он говорит все программы нашего компа. Нажимаем на обновление программ. On. Все ваши программы обновлены. Ну, да, актуальную версию программ. Вот. Итак. После того, как мы это все сделали, теперь все ваши драйверы обновлены. И все. Итак, ребят. Теперь... Нажимаем параметры, конвенциальность, ой, то есть, так, в конвенциальности мы можем, нажимаем параметры и вот сюда вот заходим. Теперь тут автоматически включить автоматическую очистку браузера, выбираем Google Chrome. Предлагать очистку при закрытии. У меня нет два этих браузера. Microsoft Edge тоже. Предлагать очистку при закрытии. Вы можете все поставить. Все. И все итак теперь скажу как это все работает прикол в том то что например мы запускаем браузер э -э давайте например пользователь я напечатал так типа поработал типа вот это вот нажимаем закрыть браузер и он говорит то что браузер закрыт закры то есть ну закрыт нажимаем обязательно очистить браузер интернет кэш и так далее Теперь у нас он делал 100 мегабайта не, круто же так, она отличная, но она всего лишь где-то на 20 дней ну ладно потом будем взломку показывать итак, ребята сегодня я показал вам, как ускорить ПК. Ну, короче, очистка пока, ускорение пока. И еще обновить и Вот Это очень полезно для компьютера. Да, я понимаю, что некоторые программы просто нереально вешают. Ну, и так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был Мистер Геймер. Всем пока-пока.